Привет, народ, как дела? Это Джей, я Джей, и сегодня я покажу, как создавать ролики для Instagram при помощи Adobe Premiere. Вот мы в премьере, и у меня уже есть видео в монтажной области. И вы видите, что видео в портретном формате. Давайте посмотрим настройки эпизода. Размер кадра 900 точек по горизонтали и 1600 точек по вертикали. Это те же пропорции 16 к 9, но по вертикали. Вы можете снимать, повернув камеру на бок. Но я использовал старое видео, снятое обычным способом. Сейчас покажу, как вы можете использовать любое видео, независимо от соотношения сторон. Просто задайте нужный размер кадра. У меня уже есть видео, чтобы сэкономить время. Ничего особенного, просто в качестве примера. Это будет мой ролик для Instagram. Теперь идите в меню «Файл», выберите «Экспорт», «Медиаконтент», и для этого экспорта вы видите мои настройки. Затем экспортируйте и пересылайте на свой телефон по e-mail или Dropbox. и теперь вы можете использовать ролик на телефоне. Просто проведите вверх по экрану и все. Не забудьте подписаться на мой инстаграм.